Когда вы находитесь одни, какие мысли вас посещают? Конечно же, я про жизнь. Смотрите, кого-то могут посещать мысли, например, такие, что вот есть цели, нужно к ним стремиться, как туда как туда попасть, куда я хочу и так далее. Есть мысли как бы прошлого, то есть. Человек думает о прошлом, смакует какую-то ситуацию. Либо человек, человек вообще в настоящем. Он вообще ни о чем не думает, он просто вот чувствует свежесть, как бы просто вот ни о чем не думает. Я спрашиваю конкретно, именно в целом, когда вы остаетесь одни, какого характера мысли вас посещают? Я, допустим, говорю про себя, потому что ну, вы же сейчас не можете мне одновременно ответить. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, если вам интересно дальше продолжать эту тему. Например, я, когда нахожусь одна, я думаю, конечно же, о своих целях, чего я хочу достичь, куда я хочу попасть в итоге и чем я хочу в итоге заниматься. Но самое интересное, что у меня есть представление о том, чего я хочу. Примерно. Но интересно то, что я не имею четкой картины. У меня не обозначена вот эта вот картина с ее подробностями. Я не знаю, собственно говоря, чего я хочу. Я даже пыталась представить, что, допустим, у меня есть как бы любые возможности, которые только есть вот на этой земле. Чем бы я занималась? масштаба я человек личность я не могла ответить на эти вопросы а к чему я вообще призвана я тоже не могу точно ответить я знаю что моя сфера это медиа это говорение и так далее но я думаю этого недостаточно а что я должна в жизни это делать понятно что мы должны что-то такое вот знаете созидать что-то такое делать но что? Так вот, у вас есть этот ответ на этот вопрос? Если его нет, то я вам предлагаю об этом задуматься. Примерно как можно это найти, я думаю, что ну, как минимум оставить возможность для себя, то есть дать себе время, дать себе место для того, чтобы об этом думать, размышлять и позволять этому быть. И ну, ваша задача вытащить это, потому что это внутри вас. Никто вам не скажет и не подскажет, что есть внутри вас. Внутри вас именно все эти ответы на ваши вопросы. Так, следующая мысль, смотрите, когда у вас есть картинка вашего будущего, понимание того, как это должно быть. Теперь смотрите, вы продумываете шаги, которые вы должны совершить. Это очень легко, когда ты знаешь, к чему ты идешь. Очень легко просчитать, оптимизировать все шаги, чтобы приблизиться как можно быстрее к этому всему. И наоборот, если вы не знаете, куда вы идете, вы не сможете просчитать никакие шаги, и ваша жизнь будет просто обычная, такая, знаете, усредненная, спокойная, может быть но это не будет жизнь выдающегося человека, выдающейся личности. Поэтому сегодня мой посыл, призыв такой, чтобы вы вытащили эту картинку вашего будущего, именно вашего личного, потому что каждый человек индивидуальный. Второе, вам нужно просчитать те самые шаги, которые вам нужно сделать. И когда у вас будет вот это, ну то есть не в теории, а все-таки это будет прям вот из вас, это прям выйдет, прям это вот вы родите это все, да, это будет ваше собственное, индивидуальное, тогда у вас будут вот эти шаги, и вы сможете форсировать события, вы сможете понимать вообще, от чего вам нужно отказываться, потому что всегда... В жизни очень много возможностей, очень много предложений будет. Но когда у вас есть эта четкая картина, вы как фильтр будете уже отслеживать направо и налево, как говорится, да, отрезать ножом все, что не нужно. И реально двигаться и фокусироваться на этом главном. И есть такой очень еще момент, что люди порой живут очень расслабленную жизнь. Им кажется, что они все еще успеют. Но я прожила свои 30+, и поняла, что время идет очень быстро. И я очень ценю каждую минуточку, которая дана мне сегодня на Земле. И поэтому сегодня, для того, чтобы мне форсировать мои события, для того, чтобы мне приблизиться как можно быстрее к той картинке, которую я нарисовала себе, которую я вытащила, для этого мне нужно очень поторопиться. Помните один тот момент, когда вы собираетесь на работу, когда вам срочно куда-то нужно идти. Что вы делаете? Вы откидываете какие-то неважные, ненужные вещи, да? вы фокусируетесь на главном, и вы успеваете. Но если вам никуда не нужно, что происходит с вами? Вы полностью расслабляетесь. Так вот, я не хочу, чтобы вы жили вот такой вот расслабленной жизнью, чтобы вы вот в этой суете забыли о том, для чего вы здесь на земле. Вот я хочу, чтобы вы нашли время. Нашли время. Нашли и сделали. И продумали эти шаги. И чтобы жизнь ваша она обрела другое качество. Она вышла на другой уровень. Вы уже будете знать, что вам не нужно общаться с какими-то людьми, которые вас не приближают к вашей цели, а наоборот, отдаляют. И вы смотрите на эту жизнь совсем по-другому. У вас есть четкий план. У вас, вы придерживаетесь четкому распорядку дня, у вас есть не, не у вас есть, а в вас развита достаточно хорошо дисциплина, без которой ничего в жизни не получится. Ну вот примерно что-то вот это вот, что-то вот около того я вот хотела сегодня сказать ночью, представляете? Вот так вот. Всем пока!